Так, ну что, попробуем запаять. Ну что, друзья, я застал момент подключить все чудо К станочку. Все, ищем точку доступа JBL ESP подключаемся так, открываем браузер набираем IPAD 192.168.0.1 и попадаем на саму Глобоку. Так, собер файлы. Погружаем. Так, проверим работу оси И Работает. И Z. Так, проверим щуп. Работает ли щуп? на зон до 8 мм. с половиной миллиметров с работу прекрасный So, попробуем запустить программу. Ну а пока станок работает, расскажу о предыстории подхода к этому проекту. Навернулась у меня очередная, очередная материнка. Вот, решил я сделать на USB станочек. Заказал красную плату вот такую. Ну и пока она ехала, мозговал как-то дальше может автономник какой сделать пробовал на разбери Пай вот и наткнулся на жрбл попробовал на из письма смакетировать все это дело вроде как заработало нормально сделал схемку заказал платы в Китае вот приехали и уже к этому времени работала USB плата а вот как приехала USB -шная плата разобрал станок, до этого как то не доводилось его разбирать и посмотрел что ЛПТ и драйвера находятся на одной плате и чтобы поставить все на USB надо все заново менять и драйвера ставить другие все остальное вот поэтому сделал там обзорчик как я прикрутил ее к ЛПТ порту есть у меня на канале нормально все было ну вот как то уже РБЛ меня не просто удивило но очень удивило как она работает без глюков по крайней мере во время тестирование все не наблюдалось вот. были только проблемы с инвертированием оси x э, шины step но в последней прошивке 3.1 это решилось и все заработало просто идеально ну теперь наверное сделаю еще такую же схемку ну такого уже для четырех оселов от ПТ-шного станка закажу то буду заказывать тоже платы на Китае потому что действительно мне это понравилось хоть и ждешь но по крайней мере устройства выходят действительно достойные да когда нужно одну плату сделать я обычно на лазере гравировал на co 2 вот. ну вот а так вроде пока GRBL очень сильно устраивает так что будем глядеть дальше будет постройка большого станка скорее всего начало будет на GRBL Ну что ж, в работе тест тоже прошел. Всем, кому понравилось, пишите, ставьте лайки. Всем удачи, пока. Ну и не забывайте подписаться.